Я нахожусь в Грузии, и, возможно, из нынешней России это сложно представить, но здесь действительно на каждом шагу встречается проявление солидарности с украинским народом. Украинский флаг можно встретить в окнах торговых центров, магазинов, кафе, внутри тех же самых магазинов и кафе. Я не шучу и не преувеличиваю, мне кажется, что прямо сейчас на улицах Белиси больше украинского флага, чем грузинского. И это только на улицах, а также он встречается в приложениях, на сайтах Но это не выглядит какой-то искусственной корпоративной фигней Обыкновенные люди тоже проявляют эту солидарность Носят одежду с украинским флагом, ленточки, значки, маски Но я хочу предложить небольшой мысленный эксперимент Представьте, что Россия напала не на Украину, а на Северную Корею Или Северная Корея на Россию, без разницы Стали бы люди также активно вывешивать флаг жертвы агрессии? Скорее всего, нет. Скорее всего, общественное сознание зацепилось бы за какой-то другой аспект проблемы. Например, за то, что это были бы две ядерные державы, и общий посыл был бы в том, что угомонитесь скорее оба. В таком конфликте сложно было бы высказываться за какую-то сторону. Но можно же высказываться против агрессора. Можно брать флаг агрессора и зачеркивать его. Тут, конечно, есть такая техническая сложность с тем, что отрицание чего-то — это большая плотность смыслов, чем поддержка чего-то. Зачеркнутый символ — это два символа, и это увеличенный риск того, что аудитория что-то неправильно поймет. Вот в городе сейчас можно найти такие наклейки с зачеркнутыми русскими свиньями, и я не знаю точно, что они обозначают — не пускать русских свиней сюда, на эту территорию, или чтобы их не было вообще. Плюс какую-нибудь букву Z вообще сложно зачеркнуть так, чтобы узнавалось и то, что ты зачеркнул, и факт зачеркивания. Но я все-таки думаю, что художественные проблемы решаемы. В конце концов, их нужно решить всего один раз. Кто-то один гениально выразит идею, и остальные смогут этим пользоваться. Мне кажется, сейчас люди стесняются экспериментировать в этом направлении. В таком негативном, агрессивном, отрицающем что-то. А не надо стесняться. Вот тут написано «Раша». Ну, в смысле, конечно, «фак Раша». Вот это поиск в правильном направлении. Я бы поспорил с формулировкой. Собственно, моя футболка спорит с формулировкой. Я считаю, что нужно разделять понятия «Россия» и «Путин». И мне больше нравятся такие надписи, как вот это, которые адресованы Путину. В городе есть и много таких надписей. Но главное, что автор высказывается не «за добро», а «против зла». Ношение флага — это высказывание «за добро». Но добро вообще не всегда может быть в меню. Э, иногда, как в том примере с Кореей, могут воевать жаба с гадюкой. И у нас могут быть какие-то причины ненавидеть гадюку сильнее, чем жабу, но это не значит, что жаба не является мировой проблемой номер два. Просто мы сначала противостоим проблеме номер один. Но даже когда добро есть, добро хуже объединяет. Во российской политики оппозиционеров часто шеймят за негатив, за отсутствие позитивной повестки, за то, что они только все критикуют. Но против Путина объединиться легче, чем за что-то. Чтобы выглядеть позитивнее, оппозиционеры придумывают прекрасную Россию будущего И прекрасная Россия будущего у каждого своя А желание разгромить Путина одно И Украина у каждого тоже своя А факт Раша одно Кроме того, добро может оказаться недостижимым Многие проекты прекрасной России будущего иллюзорны Они никогда не воплотятся в жизнь И, возможно, прекрасная Украина настоящего тоже иллюзорна Я там не жил так же, как в прекрасной России будущего Плюс мы не знаем, что произойдет в будущем. Россия называет себя правоприемницей СССР, а СССР победил Гитлера, что неплохо. Но это не дает России какого-то иммунитета и права творить ту дичь, которую она сейчас творит. А Если вдруг гипотетический сценарий, Украина, победив Россию, зарядится какой-то ненавистью к русскому народу и к какому-то еще народу, который случайно подвернется под руку, и в будущем тоже начнет творить дичь, то многим из тех, кто сейчас носит флаг Украины, будет за это неловко. Возможно, какие-то идиоты даже начнут друг друга канцелить. Естественно, будут неправы, потому что сейчас флаг Украины — это символ борьбы со злом. Но факт Раша лучше это выражает. Этот лозунг призывает к той же самой борьбе, что и флаг, но призывает без обязательств. Просто ставит задачу, не намекает на какую-либо выдачу иммунитета тому, кто эту задачу выполнит. Я не пытаюсь сказать, что флаг Украины использовать не нужно. Очень хорошо, что этот символ сработал, что вокруг него сконсолидировалось такое большое количество людей. Во многом благодаря тому, что Украина как государство не вызывает сильно отрицательных эмоций, судя по всему, ни у кого, кроме Путина. Нам повезло, что такой символ есть, и нет ничего зазорного в том, чтобы использовать случайное везение при донесении своих идей. Если вернуться к внутрироссийской политике, то какой-нибудь кремлевский тролль смеется над тем, что э, у него рифмуются слова «Навальный» и «Анальный». Э, потому что так просто повезло, ему подвернулась эта рифма. Но он не прав не потому, что он использует этот прием, а потому что у него за ним ничего не стоит Эта фраза могла бы быть мемом, обозначающим какую-то настоящую мысль И тогда в использовании этого мема не было бы ничего плохого Оппозиция, например, использует фразу «Путин вор», которая хорошо скандируется на митингах «Путин вор! Путин вор!» Но ведь нет никакого фундаментального закона, который говорил бы, что правильные идеи всегда будут хорошо скандироваться, а неправильные — плохо нет, просто повезло найти такую формулировку для этой фамилии, которая хорошо работает Если Навальный придет к власти и его будут обвинять в том, что он вор Скорее всего, придумают другую формулировку, потому что Навальный вор так хорошо не работает Когда мысль есть, то подобрать для нее красивую обертку — это просто творческий челлендж Зачастую легко выполнимый Важно, понимаешь ли ты саму мысль достаточно, чтобы сориентироваться в новой ситуации. Например, если тебе нужно будет перевести лозунг на новый язык, где нужная рифма не работает. Или если изменится обстоятельство, и используемый тобой символ станет использовать как-то неловко. Кремлевский тролль, если бы из языка исчезла рифма навальный-анальный, э, ничем бы ее не заменил. Ну или вставил бы что-то такое же поверхностное, потому что у него в этом месте нет настоящей идеи. У людей, которые используют украинский флаг, идея есть. И если бы э, не было мужественного сексуального Зеленского, и если бы Украина творила какую-то дичь, то они просто перешли бы на более открытый язык ненависти к России. Потому что именно ненависть к путинской России скрывается под этим флагом. Синий-желтый флаг символизирует объединение. Но ненависть к России объединяет. У автора этой надписи есть политическая программа. Убивать москалей. У автора той надписи Факраша тоже есть политическая программа, просто сформулированная в более общих терминах. Ебать Россию. Мы можем дальше дискутировать, кого убивать, кого ебать, как при этом не уподобится путинской армии, которая убивает и ебет. Что ж, получается, я москаль защищаю лозунг смерть москалям? Нет, конкретно этот не защищаю. Хотя, если честно, не знаю точно, что здесь имеется в виду Может быть, смерть режима москалей Так или иначе, это дискуссия в правильном поле И в ней есть искренность, которой простое ношение украинского флага лишено И это вообще практически позитивная повестка Это политика А ношение украинского флага почти аполитичность Флаг символизирует желание сохранить статус-кво Была Украина, давайте будет Украина Но статус-кво уже нарушен Путин уже прямо сейчас воюет с Украиной, чтобы ее больше не было. Чтобы она была, нам нужно остановить Путина, нужно сделать какое-то активное действие, воплотить какую-то программу. Сначала человечество остановит Россию, а потом поднимет Украину. Как остановить Россию? Ну вот, автор надписи предлагает свой вариант, свой метод достижения той цели, которая обозначена флагом. Возможно, он сам ходит с этим флагом по улице. И здесь нет противоречия. Если вам не нравится этот лозунг, вы не можете отмахнуться от него, размахивая флагом, позитивной повесткой. Нет, чтобы достигнуть цели, все равно придется перебирать какие-то варианты, спорить вот с этим. Мне не хотелось бы, чтобы это оказалось финальным вариантом, но у меня тут конфликт интересов. Сначала добьется своего автор этой или какой-то еще конкретной политической программы, и уже потом, благодаря этому, Украина свободно вздохнет и выше поднимет свой гордый флаг. У меня нет политической программы. Но я ношу футболку Раша из Нот Путин. я считаю, что можно хотя бы повторять разницу между этими двумя понятиями, с одним из которых нам предстоит бороться. Но, опять же, это мысль, которая выражается словами, а не коротким, емким, двухцветным флагом, поэтому консенсусом символом, вокруг которого все объединяются, остается украинский флаг. Это неплохо, но продолжаем думать.